Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 48 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту ровно по 25 долларов. Сегодня в видео мы продолжим разгонять депозиции 100 долларов, также я покажу монету, в которую сегодня буду инвестировать. В целом ребята, сегодня как-то проснулся, как будто бы не стой ноги, что-то вообще все не получается, настроения нету, но надеюсь этот мой негатив вам не передастся. И передастся только позитив и полезная информация, поэтому поставьте лайк авансом, поддержите, и если не понравится видос, ставьте дизлайк, это у нас также приветствуется, любая активность, это уже замечательно. Первая сделка у меня была открыта по монетке Dash, со 100 долларов мы уже дошли до 270, доходили даже и до 350, но потом как-то немножко откатились. Рано или поздно убыточные дни бывают, ничего страшного, двигаемся дальше. Первая сделка открыта по монете Dash, заходил здесь в пробой уровня сопротивления, я видел то, что биточек у нас также вроде растет, собирается вроде выше идти, и знаете, когда биток стоял на 40 тысячах, я такой думал, ну пора шортить, пора залетать, только залетел в шорт, получил минус. Тут опять же биток подошел 47, я уже такой, ну надо лонговать и тут опять, грубо говоря, начинается вот этот вот замес, только цена внизу, ты в шорт, только цена вверху, ты в лонг, короче, как, знаете, такая вот хомячая ерунда получается, поэтому, если там смотрит какой-то несерьезный трейдер, пожалуйста, отойдите от экранов, здесь показывается настоящий трейдинг, какой он, он и есть на самом деле, захожу здесь пробой уровня сопротивления, также расставляю лимитки, если у нас цена немножко ниже опустится, и выставляю стоп лосс, именно за такую вот, знаете, трендовую линию, понятно, если бы у нас тренд был пробит, вероятнее всего, цена бы Монете дэш и по другим монетам у нас полетела бы намного ниже. Поэтому здесь выставляю заявки. Если что, добрать еще в этой позиции. Но здесь цена у меня ни одну заявку не исполняет. И вижу то, что у нас уже вроде как наклевывается тот самый пробой этого самого уровня сопротивления. Поэтому здесь я прямо по рынку уже добавляюсь в эту позицию. стоп по лосс в этой ситуации у меня было около 40-50 долларов. Как бы большой риск для этого депозита, но во всяком случае, это мой депозит, мой разгон. Разгоняю как хочу. Здесь у нас цена вроде как шла на повышение, начались вот эти запилы ни вверх ни вниз короче не было какого то такого толкового движения раскинул сразу сетку по которой хотелось бы уже зафиксироваться и в целом сделка была 1 к 4 то есть замечательная сделка пробой уровня но как вы видите просто запилы уровни у нас не пробиваются и здесь она просто начала жестко вкатывать. Я думал, вот-вот будет тот самый пробой. Но в этой сделке, ребята, было потеряно 44 доллара. Вот началась какая-то такая нехорошая полоса в жизни. Но ничего страшного, с этим мы справляемся. Мы это уже не один раз видели. Если ты будешь придерживаться правил, как бы не борщись с рисками, все будет замечательно. Я, конечно, уже начал борщить, я этого не отрицаю. Но это настоящий трейдинг. Вам такого не покажут на других каналах, там, где показывают все замечательно. Вот зашел в пробой, вот слоил пробой, вот там все круто. Такого иногда не бывает. Следующая сделка по монете BZRX. Эта сделка у меня открыта до сих пор. И в этой сделке я уже, ребята, просидел около 13 часов. Наверное, самая длительная моя такая сделка. В общем, что тут по сделке? Я вижу то, что цена у нас идет по тренду. Я вижу то, что биточек у нас все-таки собирается идти в лонг. Да? Возможно, будут какие-то запилы по битку. Но можно было ждать движения по монетам. Я смотрел то, что многие монеты уже дали неплохой процент к своей цене. Ну и думал то, что монета BZRX также покажет неплохой результат. Но по итогу я просто выставил стоп-лосс. Также, смотрите, ночью у меня чуть было, не забрала по этому стопу. Риски были повышены, я это понимаю. Не надо это писать в комментариях. Немного куку -ку сорвало, но слава богу, как бы все на нормально двигаемся дальше того как вы видите тут просто цена вот в этом вот диапазоне у нас двигается двигается как бы по итогу ничего хорошего не получается часть вот заявок у меня как то на этом движении там срабатывает вот закрывается, это самая-самая малость. Я лично смотрел просто по этой монете. Вот посмотрите, какие она давала импульсы, даже в то время, когда биток у нас не рос. А здесь плюс биток вырос, я думал, ну должна же она уже дать хоть какие-то нормальные импульсы. Плюс я здесь заходил, грубо говоря, в пробой вот такого вот уровня сопротивления, вот этого вот сопротивления. Планировал словить вот на самом деле вот такого вот движения, но такого движения, к сожалению, как бы у нас не было. Часть заявок у меня-то закрылась, да. Прошло уже 14 часов с момента открытия этой сделки и до сих пор она висит. Есть прямо сейчас ее по рынку закрыть получится примерно то что я остался в ноле за вот этот вот четвертый день разгона вчера я не торговал потому что мы там с девушкой сидели прямой эфир и вели 10 часов, поэтому как бы времени там особо не было, вот, ребят, поэтому эту сделку я вам уже покажу в следующем видеоролике, здесь уже есть и смотреть, опять же, стоп-лосс я выбросил вот за этот вот минимум, если у нас этот минимум разберут, то вероятнее всего цена и дальше вот улетит за этот минимум, либо нас просто вот выбьют и потом дальше вот этот вот будет тузимон непонятно, посмотрим, потому что сейчас много чего зависит от того же самого биткоина лично по этой ситуации буду сейчас держать лонг, все планирую еще словить как вы видите, максимум у нас постепенно Повышаются и минимумы пока У нас также вроде как повышаются Поэтому посмотрим по этой ситуации, это не стопроцентная Сделка, даже если ее закроют Ничего страшного уже не произойдет И возможно я сейчас ее нечаянно закрыл Нет, не закрыл, я просто что-то убрал Во всяком случае у меня здесь уже стоит стоп-лосс Без убытки, даже в небольшом таком плюсе Посмотрим, получится ли взять с этой ситуации Хороший профит. А теперь давайте вам покажу монетку Также пишите, ребята, в комментариях, нравится ли вам вообще разбор монет То, что я делаю Всего мы уже заинвестировали примерно 1170 долларов и в убытке пока на 63 доллара. Сегодня вот посмотрел, есть такая интересная монетка Элис или Алиса, называйте как хотите 23% процента монет у нас уже в циркуляции, находится на 158 месте по CoinMarketCap с рыночной капитализацией 320 миллионов. По в у нас имеется 27 тысяч подписчиков, по Твиттеру 120 тысяч читателей, как я помню. В целом, что это за проект? Это такая, знаете, игрушка, там где есть виртуальный мир. Там люди могут просто вот друг с другом участвовать в каких-то конкурсах, строить какие-то свои острова, меняться нефтишками. И знаете, там все это представлено в виде нефти. Ты можешь там заниматься пчеловодством, рыбалком. Короче, для тех, кто любит поиграть, наверное, самое то. Я лично вообще не игроман. Поэтому для меня это как обычный проект. Но опять же, здесь можно играть в этой игре с целью заработка, если там нет у кого-то на самом деле настоящей работы. Ты можешь потихоньку прокачивать свой участок, добавлять вот в виде NFT какие-то, вот знаете, декорации на свой участок. И после этот участок можешь продавать. Я видел то, что там есть такие, знаете, редкие постройки, как кто-то делает, и потом эти постройки можно довольно-таки хорошо продавать. Если мы посмотрим по графику выпуска токенов, здесь ситуация такая довольно-таки интересная, потому что вот токены у нас будут, я так, Понимаю, разблокироваться линейно до 2024 года. То есть стопроцентное количество монет у нас уже будет в 2024 году. А пока вот как мы инвестируем с вами на такое довольно короткое время, если посмотреть, опять же, по биткоину, биток вроде у нас, если верить модели стоп to Flow, уже даже в октябре должен быть по 63 тысячи долларов. Поэтому я лично верю в этот Туземун. Я, как бы не хотя, но верю, я не хочу просто упускать той самой возможности. Опять же, ребят, ни в коем случае не финансовая рекомендация. Будем все смотреть по рынку. Если же смотреть, по техническому анализу на эту монетку. Вот Давайте я вам уже покажу свои такие небольшие зарисовки. Здесь мы включим дневной график и видим то, что здесь у нас есть сильная зона сопротивления в районе от вот 18 до 26 долларов. Если мы проходим вот эту вот зону, также у нас сейчас небольшое сопротивление, потому что цена у нас раньше двигалась вот по такому вот тренду. Здесь мы все-таки этот тренд пробили и ушли, узнаете, вот такой некий медвежий тренд. Опять же, медвежий тренд в этом месте вроде как у нас закончился. От 8 долларов от уровня поддержки мы этот уровень у нас был также сопротивлением недавно в целом пока двигаемся хорошо эта монета, если смотреть в целом, находится вот таких вот каких-то огромных накоплениях. Это лично мое субъективное мнение. И опять же, с этих накоплений должен быть какой-то выход. Возможно, я такого могу не отрицать, то, что эта игра станет никому не неинтересна. Ну, знаете, деньги там, пока это всем интересно. Пока ты можешь что-то быстро купить, перепродать, пока это все на хапе. Если на самом деле, как я уже сказал, будет булран по биткоину, там туземун, то опять же, эта монета полетит след за биткоином. Потому что сейчас ситуация, что биткоин, что эта монетка, вот просто идентична. Вот Смотрите, этого вот движения то же самое у нас по монетке Элис Если смотреть по Fibonacci, мы можем с вами увидеть. Вот первая цель это 177 процентов к положением вторая цель это уже примерно в районе 60 долларов. А это уже 4-5 иксов к нашим вложениям. Поэтому, ребят, ни в коем случае не финансовая рекомендация. Всегда думайте своей головой. Я лично вижу в этой монете вроде как перспективу, вроде как интересно. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому сегодня я эту монетку добавлю на бирже Гейт. Нажимаю купить по рынку. Отлично. Купили, копируем количество монет. переходим на coin market cap и здесь добавляем эту транзакцию здесь я просто для вас все показываю в режиме реального времени грубо говоря всего заинвестировали 1200 долларов и в убытке пока вот получается примерно на 63 доллара довольно-таки неплохо растем потихоньку потихоньку возможно этот цвет вот этот вот цвет сменится у нас скоро на зеленый поэтому ребят будем наблюдать лучшие результаты показывает пока монетка атом dash у нас вообще грубо говоря на дне outsider так его назовем но во всяком случае в монету dash я наверное вот больше его в верю. Dash, XRP, EOS, это, как по мне, топ монеты, которые вот, должны просто показать еще бешеные результаты. А по монете Alice, вы сами видите, то, что мы находимся вот в длительных таких вот накоплениях. Рано или поздно должен быть самый выход либо вверх, либо вниз. Я все-таки за Посмотрим, что будет дальше. Обязательно, ребят, напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Если нет, то почему, чтобы я знал, чтобы оно вам понравилось. Всем профита, всем удачи, всем пока.